Всем привет, ребята! С вами я, Супер Про roblox И сегодня мы с вами будем проходить вот такой вот паркур Сландерины. О, смотрите, там Сландерина. Вон она. Там стоит, там смотрит. Эм, да, такая и говорит вам. Подпишитесь на канал, те кто еще не подписан. И поставьте лайк на это видео. На. Ну и давайте, собственно, уже приступим к паркуру. Давайте, хопа. Начало, как всегда, легкое. Хорошо, что здесь чекпоинты есть. То есть, да, начало легкое, а вот дальше будет все гораздо сложнее. Так, отлично, чекпоинт. Давайте прыгаем. Оп, оп, оп. Да, пока что все легко. Так. <с nóis> Это надо перепрыгивать или наоборот по ним скакать? А, перепрыгивать их надо. Окей. Так, осторожно. Оп, оп. Отлично. Прошли. Так, давайте по кружкам вот этим паркурем так прыгаем ага вот так я встречал подобные паркуры в роблоксе но там было без чекпоинтов я помню и это и там такой же длинный паркур но если ты хоть один раз упал все начинаешь все заново вот просто начинаешь все заново и все когда упал вот я сейчас упаду я вот, как видите, возрождаюсь на чекпоинте. А там, в тех режимах, там просто все начинаешь заново. Здесь, к счастью, есть чекпоинты. Так. Так, тут лучше не торопиться вот здесь, в этом моменте, потому что здесь довольно сложно. Так, ага, вот, отлично. Давайте паркурим теперь по вот этим непонятным звездочкам. Так, опа. Отлично. В Роблоксе, конечно, паркурить легче, чем в Майнкрафте, но, как вы помните, ребята, башню ада я ни разу не проходил. Так, стоп, тут надо... Опять же, тут надо их перепрыгивать или по ним паркурить? А, по ним надо теперь, да. Там, до этого надо было перепрыгивать, а теперь по ним паркурить. Так, теперь надо пройтись по этой тонкой линии. Так, давайте. Ага, идем. Давайте, мы тут проходим паркур с Лундрины, а за окном все гремит, гремит, гремит, гремит. Кром земли, ой, кром фото... гремит, земля трясется. Это суперпрого <смех> несется. Так, давайте проходим вот это вот все, вот эти вот кубы. Отлично, чекпоинт. Так, о, смотрите, это, это типа такая фотография с Лундрины. Ужас. Смотришь на такую фотографию, хочется обосраться от ужаса, извиняюсь за выражение. Но реально. Можно просто так обделаться, если неожиданно увидеть. Так, а здесь что надо? А, по ним просто вот так. И все. Так, давайте паркурим. ой ой Да блин, меня девочка столкнула, дурацкая, блин. Своим телом меня столкнула. Так, давайте. Отлично. Так, теперь вот здесь паркурим. Так осторожно, чуть не упал. Так, офигеть, если тут тонкая линия вот такая. Ну давай, девочка, ну ты можешь, блин, оперативнее, как то блин бежать? Как же она меня уже достала, блин. Сначала она меня столкнула своим телом, а теперь передо мной, блин, лежит, э, блин, как улитка последняя, реально. Ну давай, блин. Все, перепрыгну ее, задолбала извините ребят конечно мне кажется любого бы выбесил такой момент на моем месте так давайте осторожно вот так почти прошли так все отлично фух мы прошли эту тонкую линию так давайте теперь по вот этим вот шарикам прыгаем оп так все боем давайте теперь по этим треугольникам а, -а вот так а, -а теперь сюда Смотрите, вот тут снова фотография, смотрим, так, давайте теперь вот так, ага, сюда, сюда, сюда, и давайте, Ой, чекпоинт, фух, вы видели, я в конце чуть не упал, так, давайте, паркурим, так. так, теперь надо по вот этим вот штукам, ага, сюда, так, сюда, Главное не упасть в дырку, не провалиться. Так, отлично. Сюда, сюда. Фух, вот это да. Так, теперь по кружкам вот этим аккуратно. Давайте. Оп. Ага. Сюда, вот так. Вот так. И давайте чекпоинт, отлично. Так, теперь надо проникать сквозь вот эти, отлично, с первого раза. Так, Хм -хм, перепрыгиваем вот эти вот штуки. Так. Фу, ай, блин, все-таки задел. Не повезло. Так, ага, давайте. Оп, прыгаем. Ага, сюда вот так. Ага. Так, отлично. Так, а теперь, я так понимаю, тут надо угадать. Блин, а вот это самое сложное. Так, ну давайте. Отлично, угадали здесь. Давайте вот так. Повезло. С так, ну, давайте попробуем по красной Офигеть, вот это повезло. Вот это я понимаю повезло. А дальше да, с первого раза прошли. <с Sicherheit> Блин, мне бы так в лотерею выигрывать, слушайте. Раз этот, раз мне сейчас так повезло, кто бы мог подумать. Э теперь хоть реально э иди лотерейный билет покупай. <ссылка> а тут я сам не ожидал, что пройду с первого раза вот эту игру в кальмарах. Так, давайте. Так, теперь я, так понимаю, вот этим кольцам надо. Так, давайте. Отлично, чекпоинт. Так, а здесь что надо угадать? Так, давайте. Так, здесь, как видите, уже не с первого раза. Так, давайте вот так. Вот так, вот так, так. Давайте, допустим, вот так. Блин. Так, давайте вот так, вот так, вот так, так сюда и сюда. Все отлично, прошли. Так, теперь вот так, вот так, вот так. Проходим. Отлично. Сюда. Тут снова повторяется фотография Слендрины. Так. О, а тут тонко будет, поэтому давайте обратно так перепрыгиваем вот эту вот штуку. Так, теперь вот эту припрыгиваем. Тут это дело повторяется. Давайте припрыгиваем. Отлично, чекпоинт. Так. Теперь паркуем вот здесь. Так, опа. Ага. Сюда. Отлично. Контрольный пункт. Так, давайте вот здесь. По кружкам вот этим вот. Так. так, а здесь надо более аккуратнее. Так, так, осторожно. Опа, фух, так. Теперь надо перепрыгивать вот эти вот едва заметные белые штуки. Перепрыгиваем Да, их, конечно, иногда тяжело заметить. Так, теперь давайте по вот этим кубикам. Давайте сюда, отлично. Так, давайте теперь по этим якорям паркурить. Так, давайте сюда. Ага, отлично. Так, теперь обходим. Вот эти вот штуки. А, скольжение. Офигай себе, тут вот так даже придумано. Тут, тут ты скользишь по нему. Или нет, точнее, это как беговая дорожка. Так, ну давайте попробуем. Тут лучше не бежать. Тут просто уворачиваться. Так, блин, задел все-таки. Так, аккуратно. Очень осторожно. Отлично, прошли. Так, давайте сюда. Угу, проходим. Так, вот так. Давайте сюда. У -у -у. Так. Ой-ой, блин, все-таки упал. Так, давайте. Зарождаемся. Так, теперь сюда. У -у -у. Так. Сюда. Так, и давайте чекпоинт. Так, теперь... Аккуратно по этим кольцам. Паркурим так. Главное, не провалиться в них. Так. Теперь паркурим по этим. Более таким, едва заметным. Так, а теперь вот эти надо перепрыгивать. Это типа цветные лазеры, или что? Так, ага. Так, давайте сюда теперь. Так, фока. Ага, так, это типа лего давайте прыгаем в принципе все получается смотрите как мы уже близко к сландарине так давайте главное не провалиться Ой, -ой. А вот это сейчас опасно было видели как я выкрутился всегда когда застреваешь на блоке и не можешь подняться лучше отпрыгнуть назад знаете это ребят это считайте я вам сейчас рассказал такой лайфхак для парпура в роблоксе так теперь прыгаем обратно не задеваем так теперь сюда так, чекпоинт. Так, теперь припрыгиваем эти штуки. Ага. Так, теперь вот это вот. Давайте вот так вот. Чекпоинт теперь по шарам. Так, сюда, сюда, сюда. Ага. Так, вот так. Фух, прошли. Так, давайте теперь вот так прокурим. Ага, так, избегаем красных. Ага. Так, здесь тоже избегаем красных. Перепрыгиваем их. Ага. Так, теперь, видимо, по вот этому огромному растению надо забраться. Давайте забираемся. И вот сама сландерина. Так, чекпоинт. Так, опять перепрыгиваем эти красные штуки, блин. Так, давайте еще раз. Так. Так, так. Отлично, вот она, слендерина. Офигеть, ребята. Так, смотрите, и вот. А теперь вставим сюда, Вот, сзади слендерин. Вот тут еще одна фотография слендерины. И давайте, ребята, завершаем. Прыгаем. Все, отлично. Ребята, все, мы прошли нас. Это нас, не обращайте внимания, переместило на следующий паркур, где уже вовсе не слендерина. Ребята, поддерживайте лайками эту серию. Я старался, я прошел паркур слендерины. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С вами был я, Суперпро в Роблоксе, в режиме паркур с ландерины. Всем удачи, ребята, и всем пока!